тут же сходу сходу еще одна серия всем хай у меня уже три шара а я могу плавать а я могу плавать как нырнуть да ёб твою мать люкен заюзал ничего страшного абсолютно о легкий кошелек это мне нравится это хороший предмет так давай камушки короче а где кошелек? А вот Так, кошелек юзаем. За место... Чё у Не, короче вот драже, это просто пок. Я хотел еще рыбу убить. О, <с <touche> <с <Picture> ты чё, чел? Чешуя карпа? <там> чё <пуча> ты хочешь от меня? Ты ч в, в этом в ведре ты сидишь? Купить предметы за чешуйки. А что у него тут есть? Кусок маски. Че это? Часть старой танцевальной маски. Маска, очевидно, была разломана. Круто. Парящая смерть. Что это? Подробное описание техники. Серия плавных, подобных танцу атак. Формально это техника клана Асина. Еретическая. Да похер мне вообще, еретическая Это еретическая чешуйки да а как как в воде драться есть инфа чё я хочу о сюда Сколько мне дали чешуек? Одна, да? А мне сколько-то надо было? 9. А девять это что-то прям дохера, не? Или что-то неправильно понял. Тут еще одна была где-то рыбка, правильно же? Или нет? А ему не холодно в такую погоду, интересно? Плавать. А, вон. Чешуя, да? Плавает. Это точно карп, он как-то. Так. Еще чешуя. Кайф. Короче, всю серию будем плавать и добывать чешуйки. Так, мешочек. О, еще чешуя. Так это прям пок-чемп. Правильно? Правильно. Так, мне получается надо 10, да, чтобы. А что? Все? Ладно, все так все. А, ну я если найду, я же тут же есть Идол, правильно? Я могу просто притпшиться сюда и навестить типа в ведре, да? Опять залипание клавиш, да, хорош. Использую залипание клавиш. Нахер иди. Все, так, я доплыл, да? Можешь выпрыгнуть, плиз? Где ведро? А, вон он. блять а ему, ну, вообще нормально там, типа? Да я принес чешую, давай это. Так, небольшая пауза. Так, все go go покупать чешуйки а подожди маски правый в смысле он что меня это обдурил там же один было ты еще вообще вофлер а у меня три а где еще карпы все хорош давай не базарь а в смысле Ёб твою мать, чел в ведре меня обманул нагло. А тут больше карпов-то нет. Да? Ну да, так нету, а че? Я... я хотел парящую смерть себе. Ладно, без парящей смерти, видимо, справимся. Ну, а может... Секундочку... Что-то было интересное, да? А, нет. Ха -ха. Блин, ну серьезно? Мне не хватило две чешуйки. А зачем он меня обманул? Дурак, блин. Козел, сука. Так, тут что-то дохера типов. Да? <гас> Статуя Будды. Статуя. Статуя. Статуя мы юзаем обязательно. А чук розы за... а это лошадь так ну давай дохнем вроде нормально тема так у нас дрожешки. а тут что, может чешуйка глиняный носок здорово сейчас надо короче давай сделаем как нибудь по-умному да и бить господи гениально просто гениально провожу файты и этому на нахуй у него лук ты чё балдеешь ты чё конченый как он меня так бьет а там лук ему, наверное, помогал да иди-ка сюда лукарь на тебе в еблище а, я ему потушил лук, ни хера себе. Так, собрали. Да, иди то от стенки. А, тут еще, типа, да? Пригоршни пепла. Нахер мне этот пепел нужен? Что-то я пока не врубаюсь, короче. Так, открыть пока рано, правильно? Думаю, да. Так, шар трофеев обязательно надо. Дрожеху И в бой. Так, но ну, это какие-то вообще, ну типа не ровень мне абсолютно. Так, тут все горит. Если я на, на огонек зайду, ну я короче не буду пробовать, Думаю, это херово закончится. Ну по-любому же должны быть какие-нибудь плюшечки, плюшечки. Давить? А это кто там стоит? А, -а, -а вот где. Сюда. Домой, что? поделаешь? Дроже. Дроже кайф. Дроже я всегда люблю. Ты чё, расслабься. Так, захавались. И поперли. Правильно? Правильно. Ну, по идее, я залупал, что? Дроже. Дроже норм. Так. Не открывается с этой стороны Супер. Супер. И что делать? Опа. А может там чешуйки карпа будут? Ну, в принципе, это же не зазорно. Правильно сюда положить чешуйки карпа? Леденец. Ну, леденец тоже нормально. Хотя, ну, я съел два леденца, но что-то... Что это? А, леденец. Очередной опа а это что такое а это статуя <смех> <смех> <смех> да как залезть то так через крыши Блин, серьезно, голова. Ну, ты будешь работать? А может так как-то? Ни хера. <плес> <плес> <плес> а, ну я еще здесь не был, правильно? Тату, э, собака рычала, да? Или это дождь был? за да подъехала мне да, так лукаря сразу выносим и отходим четко правильно Правильно. и вот этого в полете но домой а он прямо это да дед да то хорош ребят вы чего ёб твою мать ошибка получается так, хаваем дроже, пьем лекарства и получаем по еблу, отлично. Так, ну этого мы изнасиловали, обсуждаются что Нет, нет! Блин, у меня все заново, да? Будды, да, мне начинать? В принципе, тут не очень тяжело было. Блин, походу, это ошибка, да? Сейчас. Секундочку. Короче. Отходим. Хаваем порошок. И душим. Да, ведь? Да. Так, я думаю, будет получше. И прям несемся к нему, несемся. Так, промахнулся лох. Это тоже лох. Промахнулся. Так, задушили. Здорово. Так, а весь лут я так и не понял. Оно, ну, типа, это... Оно собирается, да? Да, окей. Так, тут я как-то круто делал. В скобочках. Нет. В принципе, можно и так. Абсолютно ничего страшного. Абсолютно. Да ёб твою мать. Ля, у меня хотел это на земле задушить. Злодей какой. А, ну пока я, короче, добиваю, они меня не могут бить. Это. Это радует. Так, лутаем монетки. Монетки. Ч? Ч оршь? Дурак, что ли? Так, шар трофеев. Дроже. И фляга. Так, ну пока флягу я не буду юзать, пожалуй. А тут ты ч, чел? Ты ч упинаешься? Алё И делать нечего. Да ты можешь забраться, Алё Соберись. Все. А это я разве не собрал? глиняная осколок А, он спал, да? Ну, здорово, я его разбудил Короче, врать на упью. Там он плохой, что ли? Да, походу А, так я могу их всех вырезать, да? Да, походу так, собачка Собачка меня это душила. Так, этого мы убили И сразу сваливаем секунду Вот этого Потом надо ретироваться Так, порошок у меня прошел, окей Так, надо подхаваться чутка у меня дрожжечки кончились так и надо вот этого вот этого типа да ты чё ого как я профессионально сделал все на самом деле обосрался но ничего страшного да кому ну ты можешь запрыгнуть пожалуйста а ладно все сейчас он меня не стреляет правильно да? хера неправильно стреляет. добили окей а почему фуф ёб твою мать так басла-басла порошок и дестойкости. Шар богатство. <coughs> получать больше денег, окей. Это что? Огненный ствол! Так, это хорошо. Кто-то мариот. Ч ⁇⁇ р ⁇ дядь? Получается, один остался. Так как же... Так как он попадает в меня? Так, короче, надо подхалаться, это 100%. Это до сих пор воспоминания, да? Я все правильно понял. Если мои расчеты верны, скромные. Так, окей. Тут была штучка. В чем горшни пепла? Вообще, кстати, при горшни пепла норм работает. Надо, наверное, ее почаще юзать. Так, окей. В этом доме я был, нет? У меня туда все равно не пускают, да? Так, Хаваем сразу а, Отлично похавал Говна. Да ты че Короче Сюрюкен на тебе Короче О давай Дай мне хилку пожалуйста Бесполезные сволочи Походу про меня а, я Синоби, да. Абсолютно верно. Возьми топор, Синоби. Типа с топором могу быть? Да, <сосноби> короче, порошок. Пригоршня пепла, окей. Я нафидел, да? Здорово. Встаем. Так. Нормально, нормально. Пепла. Похавай. Так. Ой, там какая-то херота есть. Блин. Дрожже, пожалуйста, дрожже, Ну я же нафижу. леденец. что это такое? Снижает урон. Короче, ясно. По идее, тоже леденец надо жрать. А, у меня есть леденцы Унго. Так. Короче, надо как-то экономить. Сэкономил. А, не, нормально, я успел. Так, секундочку. То похер я в принципе не хочу их слушать. Леденцы. Да б твою мать. Ой. А ой. Так, я могу тут пройти. Могу. Так, этого задушили. Сразу сходу. Так, хорошо. Фу, на самом деле ни хера хорошего. У меня очень мало ХП. HP. Может тут что-то полезное? Топор обезьяны. Тяжелый топор. О, протез еще можно ставить. О а чем? ну, типа у меня столько всяких вещей будет? Ну, типа приколов? В протезе? Просто, ну, я же глупый. Я не смогу все сразу нажимать. Тяжело. Леденцы бы, чего-нибудь такое Что-нибудь полезное Так, короче, надо все По стейлсу двигаться Так, петух стоит, да? Петух это, наверное, хорошо Петуха убили, да? А зачем я петухов вообще убиваю? Так какой-то импакт мне приносит Или что? О, там какая-то херота лежит Меня петух убил я могу резнуться соврать Райднау? Right да, могу. Все, хорошо. Петушков убили. О, дроже! Живем, живем. Дрожжи, сразу хаваем. Инстант. Так, захавали дрожжешку. И все, правильно? Скоро нафидим. Отлично. А что столько петухов? алё? Но они мне по идее дают. Ну, этот. Возможность хила. Да серьезно, меня петух сейчас. Ёб твою мать. Сколько у меня снес Хпа Это просто шок какой-то. Леденцы, плиз! Молюсь на леденцы. Да, ёпт тво... Не, не на эти. Ну, получается, леденцы получил. Че хотел тобой? Получил, как говорится. Куда вообще идти, что я делаю В своей жизни не так Сюда наверное Куда-то, да Или Тихо Так, короче, надо подхавать Меняем Пригоршник пепла Пепел пошел Ну ты дурак что ли Так, я под леденцом. ⁇ Ёб твою мать, леденец не спас. И что, я сейчас с самого начала буду, да вы серьезно? Против прыгучих, особенно быстрых врагов. А, тут еще и быстрые появятся, да, я правильно понимаю. О, господи, серьезно? Отсюда. Шар что он дает, я забыл. Ну, похер, в принципе. Так, у меня был легкий кошелек еще. Юзаем кошелек. Плюс 100. Отлично. Так, леденец, короче, надо. Глиняный осколок. Да? Да. Так, ну с этим мальчиком мы умеем уже справляться. В принципе, тут ничего сложного нету, да? Тут сходу надо ему выписать. Блин, но ну без дрожа так, конечно, тяжело все это дается мне. Еб твою мать, он стреляет в меня он Стреляет Хаваем Ого О, я могу два леденца схавать, да? А, блядь, оно заменяется Херово, а что я могу сказать Так, этого душим Так, ну это, короче, зря, да, делают два рывка. Это все, хорошо, это я понял. Больше так не буду. Получается. Блин, ну, камон, ну, типа... А леденцы, интересно, блокируют, типа, ну, урон? Или оно как щит, типа, дается? Так, леденец Гокана надо заменить, да, леденец, убираем порошок. А если я, я могу изнуть порошок еще? А, я могу. Так это здорово. Так, собаку сразу нахер выносим. Так, этого типа мы помним. Еще один тут будет, Да, да. Сразу насилуем его. Отлично. Давай у него сюркен, еще сюркен, еще сюркен, и душим. И уворачиваемся тут же. Сходу, сходу, уворачиваемся. да все, отпусти меня, ебучий спайс. Меня сейчас убьют, нахер, бежим! Леденец Лекарство А, здорово, лекарство, прям под волка Да дай запрыгну к тебе, брат! Так, хорошо Да хорош. Так, собачку. Так, задушили. Я сдох. Да, я сдох. У меня есть 1400 монет, куда я могу их потратить? Как понять? Короче, к петухам тем больше я не пойду, они какие-то это агрессивные. Мне же вообще не обязательно всех-то убивать, да? Я просто какой-то херню занимаюсь. Да хорош! <звук> да как выйти отсюда? <звук> кайф, господи, какой же кайф! Короче, ладно, я думаю, на этой прекрасной ноте, как я отсосал у всех, стоит закончить.